Звали нас Высокоблагородие Как-никак русский офицер А теперь какая-то пародия По собачек лечут мушавер А теперь какая-то пародия По собачек лечут мушавер Раньше кителя ремни скрипучие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 Хочешь пей, а хочешь выливай, А теперь отрава пакистанская, Хочешь, пей, а хочешь выливай, Женщин нет, а есть только без внимания, Чеков нет, так отталкут ногой. Ты собаки вся моя компания, С ними порычишки, на покой. я собаки вся моя компания, С ними порычишки, на покой. Давали нас высокое благородие, как никак русский офицер. А теперь какая-то пародия, по собачке, кречу, кушале. А следующая песня серьезная.